Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня хочу поговорить с вами опять о силе намерения и о формулировке этого намерения. Потому что часто, как вы знаете, наше желание всегда... Как это мы неосознанно что то желаем, а сформулировать, даже просто сформулировать для тебя, для себя, что я хочу, чего я хочу добиться. И мучают нас всякие... Ожидание, мы что-то ждем, что-то ждем, что кто-то должен за нас что-то пожелать и что-то решить. На деле вот часто формулировка намерения позволяет, позволяет добиться, пусть маленькой цели, но все-таки необходимой. И так шаг за шагом вы начинаете выходить из вот этого морга, из окружения, в котором часто мы находимся. Поэтому, друзья мои, видите, солнышко вышло, хорошее и облака, и небо чистое. Давайте сегодня попробуем вот этот заговор. Заговор, который позволит вам ощутить, что вы можете контролировать развитие любой ситуации в своей жизни. Своими мыслями, намерениями, действиями сформировать нужные вам события. Ну вот, заговор, намерения. Давайте попробуем для того, чтобы добиться своей цели. Попробуем закрыть глаза. Выпрямиться, представить, что у вас за спиной колчан с одной такой блестящей серебряной стрелой. А в руках у вас лук. И у себя перед собой, ну вот найдите вот эту цель. С закрытыми глазами представьте вот эту вот вашу цель. Пусть как мишень, пусть как что-то такое. И возьмите мысленно эту стрелу серебряную. Натяните тетиву и выпустите ее в цель. И давайте произнесем этот наш заговор, чтобы подчинить события своей воли, своему намерению. И прямо так и скажем, произнесем, что я знаю, насколько важно иметь цель в жизни. Достигая своих целей, я становлюсь счастливее и расту. Я знаю, чего хочу и где искать. Я уверен, что получу это. То, что не растет умирает поэтому важно продолжать добиваться достижения своих целей и двигать мечты к реализации а почему бы моим мечтам не сбыться я часто рисую в воображении все плохое что может со мной произойти но это приводит только к расстройству и неудачам заставляет меня чувствовать что от меня в этой жизни ничто не зависит. Чтобы мечты сбывались, надо командовать парадом, представлять себе, чего я хочу, и затем делать это, достигать этого. Я точно знаю, чего именно я хочу и управляю самим собой. Чтобы достичь этого, я делаю себя счастливым. А это приносит счастье и окружающим меня людям и существам. Моя душа полна желаний, и я всегда поступаю правильно. Потому что имею в своем распоряжении все для того, чтобы их реализовать. Я умею выбирать самый подходящий, оптимальный способ реализации своих целей. И у меня есть уверенность и энергия для того, чтобы превратить свои мечты в реальность. И да будет так. Вот, друзья мои, конечно, может быть сложновато. Слишком много. Часто нужно, чтобы намерение, заговор был более, более коротким и емким. Но один, один из способов, один из методов. Попробуйте. Попробуйте работать не только физически, но и энергетически. Сочетать вот эти два метода. Энергию и физический мир. Тогда возникнет целостность у вас между разумом и душой. Между словом и делом будет согласованность, и вы сумеете достичь вот всего. И вот небо над вашей головой, вот действительно, эти тучи уйдут, и небо будет вот таким же насыщенным, бескрайним, красивым. Все, дорогие мои друзья, вот это намерение, видите, вот эти псы мешали вам, толкали камеру, гавкали, потому что у них тоже есть свои намерения. И они их очень хорошо формулируют, не словами, но, видите, такими серьезными, вдумчивыми лицами. Посмотрите на этих профессоров намерения. На этих, да. Все, друзья мои, пока.